Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Кстати, вот такой циферблатик доступен в описании видео в двух магазинах для Google Play и э, VR для России. Сможете купить и поддержать канал. Также э, обладатель данного циферблата, ему открывается вход, в приватный канал э, Telegram SV для спонсоров канала. Ну а мы не об этом, мы о шрифтах. Сегодня поговорим о шрифтах. И я предлагаю вашему вниманию скачать и установить шрифт. Один, к сожалению, пока не могу сделать, так скажем, приложение, чтобы были сразу все шрифты могли установиться на наши часики. Но по одному их можно будет ставить. Вирстор там же инструкции, как пользоваться этим магазином, как пользоваться этим приложением, как там зарегистрироваться и как там покупать. Так, у нас что, вот видите, вот такой вот шрифт, шрифт будет у вас. Ну, именно вот об этом я говорю. А так их будет несколько шрифтов. Я их буду выкладывать по одному, чтобы каждый из вас смог пройти и именно скачать тот, который ему понравится. Будет еще у нас вот этот вот шрифт. Также, пожалуйста, вот посмотрите. Смотрите, красота какая. Ну, всем тем, кто хочет быть, какой, э, иметь какую-то индивидуальность на часах, а не только встроенная, пожалуйста, все это будет доступно. Так что вот этот шрифт вы сможете скачать и установить. Если вы не знаете, как это сделать, тогда я вам показываю настроечки. Заходите дальше, экран. Практически в самый низ спускаетесь. Здесь у нас вот выбор шрифтов. Здесь выбираете шрифт. Выбрали шрифт, допустим, также вы его можете сделать жирным, либо наоборот нет. И увеличить размер. Пожалуйста, можно сделать его больше, если есть на то желание. Кнопочку назад и смотрим. Вот такого размера он у нас будет. Жирность уберем. Он чуть меньше станет. Но мне вот этот шрифтик, ну, вот такого размера, думаю, вполне будет нормальный. Так что, если вы хотите, пожалуйста. Проходите в описании видео, ссылочка на магазин. Вы были на канале SmartWatch.